В прошлом видеоролике мы рассказали о работе с дидактическим материалом. В этом видеоуроке нашего мини-курса мы покажем, как в лингофонной системе Аудиториум происходит проверка выполненных заданий, оценка и учет успеваемости. В некоторых версиях программы задания отображаются на первой закладке карточки ученика, но в каждой версии в любой карточке есть вкладка «Задание». Переключившись на нее, вы получаете доступ к списку. По умолчанию в нем указано то, что выполнено сегодня. Однако сверху вкладки есть возможность задать тот временной промежуток, который интересует вас. Все выполненные задания сохраняются в программе и могут быть удалены только по желанию пользователя. Внизу вкладки вкладке задания помещены две основные кнопки. Первая – прослушать задание. Если в уроке есть необходимость голосового ответа, то голос ученика будет доступен после нажатия на кнопку. Соответственно, вторая кнопка «Выставить оценку» очевидно используется для выставления оценки. Нажав на нее, вы перейдете к диалоговому окну, которое позволит вам выбрать балл и знак. Если выбрать опцию внизу окна, ученик автоматически узнает об оценке в режиме онлайн. Третья кнопка позволяет просмотреть задание. Если вы не хотите начинать урок и вам нужно только лишь посмотреть успеваемость, то при старте программы нужно выбрать кнопку «Списки учеников». Вы войдете в меню, где сможете выбрать список и посмотреть всю историю заданий того или иного ученика. Перейдя по ссылке под видео, вы получите более подробные сведения о лингофонной системе Аудиториум и информацию о том, где и как ее приобрести. Все интересующие вопросы вы можете задать как письменно, так и по телефону.